Да, мама. На автомате пробормотал Александр в телефон, не вникая в слова собеседницы. Да, конечно, мам. Угу, угу, да. Александр Гнездилов, сгорбившись за рабочим столом, перед мирно гудящим компьютером пытался усидеть на двух стульях. Иными словами, мужчина хотел удержать нить диалога с родительницей и своевременно отредактировать и опубликовать новость, над которой трудился уже полчаса. Обычно такая работа занимала у журналиста, который был профессионалом своего дела, минут десять, даже если не спешить. Но теперь он четвертый раз читал одну и ту же строчку, не понимая ее смысла. Очевидно, работать в режиме многозадачности получалось у Гнездилова не очень, потому что в какой-то момент в трубке повисла тишина, предвещающая бурю. «Ты что, опять меня не слушаешь?» Неожиданно взвилась женщина на том конце телефонной линии, заставляя сына поморщиться и немного отстранить ухо от динамика. «Какое «да», Саша! Я тебе говорю, что мне нагрубили в очереди в аптеке, а ты мне «да», мам. «Что «да»? «Да, провода»!» «Мам», вынужденно отвернулся от монитора молодой человек, потеряв лоб. «Ты понимаешь, что я на работе? И очередь в аптеке, на почте или в магазине, в которой тебе не понравилось?» Волнует меня меньше всего. «Да как ты со мной разговариваешь?» Мигом выдавила свою любимую фразу женщина, а голос ее подозрительно дрогнул. «То есть я тебе мешаю, да?» «Мамуль!» Успокаивающим тоном начал Саша. «Просто, ну пойми, мне надо работать. У меня счета, ипотека, иногда я даже ем. Неужели твои новости не могут подождать?» Я же могу приехать к тебе вечером, и попьем чайку с тортиком, и ты расскажешь мне все свои невероятные истории. Про соседей, про взлетевшие к потолку цены на хлеб и про сыр, про некомпетентного терапевта, про из-за ретроградного Меркурия, или что то там еще хочешь рассказать. Мужчина почти пожалел о своей тираде. Он хоть и не видел мать, тут же живо представил, как она обиженно поджимает губы в ответ на его предложение. «Конечно, Саша, это было бы чудно», – ворчала она спустя полминуты многозначительного молчания. «Вот только ты меня не навещаешь. Совсем дорогу забыл в отчий дом. В дом, где ты, между прочим, вырос. Первые шаги сделал. Квартира нам это досталась, потому что твой папа служил, и мы с ним тогда заселились одним из первых». Саша едва ли не застонал. Неужели он сейчас еще и историю их семьи будет слушать в сотый раз?» «Мам, прости, но тут меня вызывают в кабинет к главному редактору. Что-то срочное», – перебил он женщину. «Я к тебе заеду на неделю, ладно?» Не дав женщине шанса обругать его или возвать к совести сына, Саша сбросил вызов и выдохнул. Положив трубку, которая стала невероятно горячей от столь длительного разговора, мужчина с тоской взглянул на время звонка. «Тридцать две минуты. Тридцать две!» Александр вновь тяжело вздохнул. Он откинулся на спинку компьютерного кресла, потирая лицо и уставшие веки. «Что, Сашуль, снова мама звонила?» Тут же среагировала на новость коллега Анечка, выглядывая из-за своего монитора и одаривая мужчину насмешливым взглядом. «Ты это, давай не как в прошлый раз. Или скинь свою новость мне, а я проверю перед тем, как залить на сайт. Я не шучу». Саша скорчил ей недовольную мину, но отказываться от предложения Анны не стал. Стоит скинуть ей новость, пусть окинет свежим взглядом. Дело в том, что Александр работал журналистом и редактором в информационном интернет-портале под скучным названием «Сегодня». В его обязанности входили поиск и грамотное написание новостей. Помимо зловодневных тем он занимался написанием авторских материалов на экономическую тематику, что искренне любил. Только вот сложно описывать события города, когда тебя постоянно отвлекают от работы телефонными звонками. Так в тексты Гнездилова стали закрадываться опечатки и недопустимые ошибки, которые потом превращались в штрафы. А однажды, после очередной материнской истерики на тему «ты меня совсем забыл, даже не поздравил с православным праздником, а я тебя вырастила», мужчина и вовсе допустил огромную ошибку. В тексте указал адрес и настоящее имя свидетеля преступления, что считалось распространением личных данных и грозило уголовным сроком. Конечно, с портала новость сразу убрали, но она успела завируситься на других ресурсах, которые, как незадачливые школьники, списывали интересные известия с сайта «Сегодня». Тогда пришлось даже полицейских подключить, но благо обошлось. Но заботливая и остроумная Аня – с того самого случая частенько предлагала ему на зону насушить сухарей. Блондинка вставляла эту шпильку после каждого диалога Саши с мамой. Александр оглядел хмурым взглядом помещение, в котором помимо него в перед мониторами еще пять сотрудников. Офис редакции портала «Сегодня» был небольшим и напоминал квартиру-студию. Журналисты сидели рядом, чаще нацепив наушники, чтобы не мешать коллегам творить и вытворять. Поэтому из всех присутствующих только Анюта услышала разговор Саши с матерью. Именно с ней мужчина был в близких, даже дружеских отношениях. Миловидная голубоглазая девушка всегда ему нравилась. «Слушай, это не мое дело, но, может, ты ей и правда мало внимания уделяешь?» Спросила девушка, когда Саша отправил ей новость. «Старики же они такие. Ценят, когда им названиваешь или присылаешь открытки с котятами. А от подарка в одноклассниках вообще впадают в восторг. Если бы, Ань, буркнул Саша, у моей матери какой-то катастрофический дефицит внимания. Мне кажется, там только психотерапевт разберется, что ей от меня нужно. Она звонит мне по пять раз в день. И утром, и на работу, и вечером. Постоянно требует моего присутствия в своей жизни. А ехать к ней, ну, не близкий свет, между прочим. В поселке Летний живет, который раньше был военным городком. Да знаю такой, у меня там мастер по маникюру обитает поддержала разговор коллега. «Далековато. А ты где сейчас обосновался?» «Взял в ипотеку здесь квартиру, на осенней, прямо рядом с офисом», поделился мужчина. «Только вот как выплатить ипотеку, если меня скоро начнут штрафовать каждый день?» Ощутив, как пересохло в горле, Саша взял кружку и встал, чтобы налить в нее воды. По пути он, как и полагается, офисному сотруднику вылил остатки чая в растущий рядом с кулером «Фикус», при этом мужчина не прекращал делиться с Анной Степновой наболевшим. Она же не просто так названивает, а вечно давит на жалость. Говорит, жить ей больше не для кого. Потеряла смысл во всем, только во мне его видит. Бубнил мужчина, наливая воду. Внуков хочет, представляешь? Только где их взять, если я даже во время последнего своего свидания с девушкой был вынужден сорваться и лететь к ней в поселок? И что бы ты думаешь? Поменять лампочки в коридоре. Причем она позвонила тогда и толком ничего не объяснила. Я думал, что у нее как минимум потоп, а как максимум приступ. А там лампочка. И на черта ей нужен был свет в девять ночи, когда она спать ложится. Журналист сделал несколько жадных глотков, вытерев рукой рот, резко обернулся к коллеге. — И ты не думаешь, что я не появляюсь в ее жизни, — заявил он. Я заезжаю как минимум раз в неделю после работы и один раз на выходных, если нет форс-мажоров. Всегда ей помогаю, загружаю холодильник продуктами, вывожу на разные мероприятия по мере возможности. Ну вот скажи, разве это мало?» Анна пожала плечами, посчитав вопрос риторическим. Хотя работая бок о бок с Гнездиловым, она прекрасно видела, насколько часто его мать призвонит сыну. «В такой атмосфере сложно и работать, и строить личную жизнь». Например, ее Аню Саша совсем не замечает. А она, между прочим, старается. То угостит домашней выпечкой, то поможет с работой. А тут узнает. А тут, оказывается, он еще и на свидание ходит. «Ты у нее единственный ребенок, да?» Уныло уточнила Аня. Саша кивнул. «Да, и отца не стало пять лет назад. Она уже в возрасте меня поздно родила. Даже не знаю, что тебе посоветовать». Искренне призналась девушка, клацая пальчиками по клавиатуре. Попробуй с ней поговорить, объяснить ситуацию. Кстати, я тебе отправила новость, загружай. Спасибо, ответил мужчина сразу на все. Хотя он прекрасно понимал, что разговаривать с мамой бесполезно. Она просто начнет смотреть на него осуждающе, да затянет рассказ о том, как ночей не спала из-за него, а он не может времени для родной матери найти в своем плотном графике. А ведь проблема была не во времени. Его-то Саша находил. Проблема была в том, что Валентина Петровна хотела заполучить абсолютно каждую минуту своего сына. Саша пытался отвлечься от своих мыслей, с головой уходя в работу. Сегодня он вынужден был пропустить обед, так как не укладывался в дневной план. 25 новостей за смену. Когда до конца рабочего дня оставались считанные минуты, и Аня уже успела выключить монитор, передавая образды правления сайтом второй смене журналистов. Смартфон Саши вновь ожил. Мужчина хмуро глянул на экран, но номер был ему незнаком. «Алло!» – прижал он трубку к уху плечом, наскоро разделываясь с остатками работы. «Сашенька!» – раздался обеспокоенный голос. «Это соседка твоей мамы, тетя Галя, помнишь меня?» Соседку с третьего этажа, Галину Игоревну, парень помнил хорошо. Как-никак он прожил в Хрущевке двадцать лет. Они с мамой были закадычными подругами, бегали друг к дружке на чай, вместе пекли куличи на Пасху и пироги в яблочный сезон. Только вот с чего бы женщине ему звонить? Он не понимал. «Да, Галь, здравствуйте!» – откликнулся мужчина. «Вы что-то хотели?» Ответом ему был прискорбный вздох. «Сашенька, я вот почему звоню. Мамочку твою сегодня нашли лежачей на полу, у нее сердце прихватило». Она вышла в магазин, и такое горе случилось. Упала прямо на моей лестничной клетке. Сообщила ей новость соседка, что сразу ошарашила мужчину. Хорошо и вовремя вышла, скорую помощь вызвала. Врачи приехали, осмотрели, укол сделали. Только вот теперь беда, Валя пока что слабак, постели прикована. стать совсем не может. Доктора велели за ней ухаживать, помогать. Я подсоблю, чем смогу, конечно, но и ты, милок, уж подзаботься о маме. «Погодите». Попытался вникнуть в смысл слов женщины Саша. Но мы только утром с ней разговаривали, все было хорошо. «Так и беда стряслась недавно», — пояснила Галина Игоревна. «Я вот только сама ушла от нее. Пока врачи уехали, пока то да сё. «А почему мама мне сама не позвонила?» — не унимался сын. «Да уж я то же самое спросила. Только Валя сказала, что у тебя очень много работы» что у тебя совсем не минуты свободного времени, и она не хотела тебя отвлекать. Ответила Галина, и в ее тоне был слышен укор. Да и не хотела, чтобы ты переживал за нее. Душа, она сердобольная, а я вот не удержалась. Вы все правильно сделали, тетя Галь, похвалил Александр бдительную подругу. Спасибо вам, я скоро приеду. Мужчина, конечно, обеспокоился состоянием матери, но и удивился, как это его маме и неловко было позвонить. Но тут же мужчина смутился. Может, из-за оборванного с утра разговора она себя так повела? Обиделась. Вот же как бывает. Сначала времени на близких не хватает, злишься на них. А потом... Потом едешь навещать в больницу или вовсе на кладбище слезы льешь. Осознав, что мысли его стали совсем мрачными и увели мужчину не в ту степь, Саша выключил рабочий компьютер и вышел из редакции. Приехал к дому, поднялся на четвертый этаж и открыл дверь своим ключом. Маму он нашел на кровати в ее спальне, та дремала перед включенным телевизором. На табуретке рядом с женщиной, которую она использовала вместо стола, стоял стакан с водой и лекарством. Заметив гостя, женщина встрепенулась и дремота сошла с ее лица. — Сашенька, а ты как здесь оказался? — изумилась она. — Мне тетя Галя позвонила и рассказала, что тебе плохо стало. «Что случилось?» – присел сын на кровать. Женщина скупо рассказала о своем здоровье. Оказалось, что и с сердцем уже все в порядке, но мама неудачно упала. И теперь ей надо лежать. Да я и сама толком не поняла, что сказали врачи. Но ты, сынок, не переживай. Недельку-другую отлежусь, и мне полегчает. Попыталась она успокоить сына. «Давай я найму тебе сиделку», – предложил Саша. «Она будет помогать. Все веселее». «Нет, ты что?» махнула рукой женщина, отметая эту идею. «Мне Галя будет помогать». Как не уговаривал сын маму принять профессиональную помощь, она на отрез отказывалась. После этого случая Александр стал каждый вечер навещать маму. Привозил ей продукты, сам же готовил, а после сидел рядом, смотря ее любимые передачи и нелепые сериалы, от которых мужчину клонило в сон. Женщина же не вставала, жаловалась на проклятую болезнь, скрутившую ее... Состояние ее, к сожалению, не улучшалось. «Давай я врача вызову», – предложил спустя полторы недели Саше. «Я сама вызову, милый, если лучше не станет», – пообещала мама. Минуло две недели, Саша от такого графика совсем вымотался. Однако и маму бросать не мог, чувствовал перед ней свою вину. Приехав во вторник в ее квартиру и заглянув в холодильник, он удивился. «Мама, у тебя хороший аппетит», – похвалил он, но затем нахмурился. «Даже очень хороший! Я накануне столько продуктов привез, наготовил, а тут уж полки пустые!» Мать скромно улыбнулась сыну, поправляя одеяло на коленях. «Да это Галя забегала сегодня, мы с ней и завтракали, и обедали. Вместе-то веселей!» Мужчина кивнул, соглашаясь, да так и забыл про эту сцену, пока не вышел из квартиры матери. Он спускался по лестнице, а на встречу ему как раз соседка поднималась – Увидев Александра, женщина уже улыбалась. «Сашенька, здравствуй, от мамы идешь?» «Да, Галь», приветливо улыбнулся он ей. «Это хорошо, очень хорошо», закивала пожилая женщина. «А то скучно ей там совсем. Я-то сегодня весь день замоталась, к внучке ездила. К Вале даже зайти не успела». Сначала Александр словам Гали не придал значения. Они перекинулись парой фраз да распрощались и Лишь выйдя из подъезда и направившись к остановке, Саша задумался. Как это Галина Игоревна дома не была? А куда пропала еда, что, по словам мамы, они вместе ее весь день ели? Ситуация показалась ему странной. Вроде и матери лгать незачем. И не состыкуется происходящее с ее словами. В среду хмурости и задумчивость Саши заметила Аня. «Гнездилов, у тебя что, опять стряслось? Бледный стал, додерганный». Саша как на духу рассказал коллеге о происходящем в его жизни. Аня погрызла кончик ручки, крепко задумавшись. «А какой у твоей мамы диагноз?» – поинтересовалась журналистка. «Да понятия не имею», – признался Саша. «А ведь и правда, толком ему мать не рассказала, что у нее за диагноз, только и говорила, что ходить не может. А он так был загружен работой и заботой о ней, что и мозг включить забыл. Слушай, а ты поставь камеру у мамы дома» предложила коллега, вот и узнаешь, что там происходит и куда пропадают продукты. А то знаешь, может, ее кто объедает, та же соседка, а она, признаться, боится или стесняется. Сначала идея показалась мужчине странной. Он же не в фильме про шпионов живет, чтобы скрытую камеру устанавливать на кухню у матери. Однако, когда истории мамы стали более настораживающими, он решился на такой отчаянный шаг. Когда приехал готовить ужин для мамы, камера уже была куплена, миниатюрная, она легко вписалась в корону старого самовара. Тот стоял на кухне как семейная религия и давно не использовался. Камера эта связывалась с ноутбуком журналиста через специальную программу, и вот открыв ноутбук на следующий день и запустив нужное приложение, мужчина потерял дар речи от увиденного. Изображение было не очень четким. Чего взять от недорогой модели устройства? Однако оно прекрасно показывало, что его мать чудесно ходит. С утра она деловито подошла к холодильнику, осматривая его содержимое. Достав бутерброды, мама поставила чайник, затем полила свои любимые орхидеи. Чуть позже, во время обеда, на записи появилась и соседка. Они и правда трапезничали вместе, поедая наготовленные мужчиной отбивные. Затем перешли на чай с печеньем. Только вот получается, Галина Игоревна не просто была в курсе прекрасного здоровья хитрой матери, но и состояла в ней в сговоре. Мужчина был в гневе. «Ты не руби с плеча», – попыталась охладить пыл мужчины Анна, узнав о произошедшем. «Она все-таки твоя мать. Наверное, не со зла, а из-за большой любви и на обман пошла. Хороша материнская любовь, чтобы за нас сына водить». Пробормотал Саша, негодуя. «Ну, не знаю, у меня и такой мамы не было», – заметила женщина. Тогда Саша вспомнил, что его коллегу воспитывали бабушка с дедушкой, которых уже в живых нет. Это действительно заставило его немного образумиться. Однако тем же вечером Александр заставил свою мать во всем сознаться. Оказалось, что никакой скорой не было. Все придумала Валентина Петровна, чтобы сына подле себя держать чаще. Как бы Саша тогда не злился, да отношения с мамой рвать не стал. Помнил он выражение лица Анечки, когда она говорила, что у нее и такой матери нет. Помнил он и то, что сам доставлял маме много хлопот по молодости. А уж сколько врал, глупый и молодой, не сосчитать. Объяснился тогда Александр с мамой, строго ей наказал разделить их жизнь, провести черту дозволенного. «Я, мама, тебя никогда не забываю», – честно признался он. Я тебя люблю и рядом буду. Но не каждый божий день, понимаешь? Женщина всхлипнув, закивала. Александр обнял свою маму, утешающе погладив по спине. Я буду навещать тебя чаще. Нечего плакать, пообещал он. И не надо больше придумывать глупые истории. Я же волнуюсь. Обещание Саши сдержал, и мама его тоже. Теперь Валентина не отвлекала его звонками. Стала больше времени проводить с подругой, нашла себе хобби и занятия по душе. Сын же ее навещал часто, и с радостью, потому что делал это не по принуждению, а искренне. А однажды он привел в дом скромно улыбающуюся молодую женщину. «Знакомься, мам, ее зовут Аня», представил ее сын. «Она моя девушка». «Приятно познакомиться, Валентина Петровна. Мне Саша много про вас рассказывал». В глазах Анечки лукаво блеснули искорки при этих словах. «Надеюсь, только хорошая? – заулыбалась женщина, суетливо приглашавшая гостей на кухню, пропахшую свежим домашним печеньем. «Только хорошая, – кивнула женщина, незаметно ткнув своего молодого человека в бок. «Вы даже не сомневайтесь».